2022 года, сумочки в спортивном стиле, коллекция сумок фабрики Антанк, город Санкт-Петербург, и с вами я, Сумочный эксперт показываю сегодня сумочки из серии спотшика, сумки из текстиля с водоотталкивающей пропиткой, они не промыкают, модель одна, а принты на сумках, разные. Показываю ближе. Итак, красивый принт. Нежные ангела. Сзади сумочка прямая. Очень прочно сшита качественная стропа. регулируемый длинный ремень, который позволит сумке висеть через плечо. Хорошие замки и надежные бегунки. Два замка ой, два бегунка для прочности. Если выходит из строя, то остается второй. Показываю внутри. Сумка с пропиткой. Это прям э, как прорезиненная ткань, которая позволит не пропускать влагу. Внутри сумки есть вот такой один карман на задней стенке молнии и еще один дополнительный карман на передней стенке снаружи. Он тоже с защитой, еще плюс подкладочка. Это же модель есть в других принтах. Вот такой интересный принт. Королевское кресло с надписью. Модель та же, а принт другой. Еще одна моделька из этой коллекции. С нежно-розовой надписью. Принт здесь выполнен под текстиль. Модель одна. Принты разные. Цена сумки 700 рублей. Размеры все оставлю в инфобоксе под видео. Достаточно большой выбор спортивной и полуспортивной одежды сейчас существует во все времена года. Можно одеть как со спортивным костюмом, с кроссовками, так и с пуховиком, который подойдет городскому или спортивному стилю. Коррекции молодежных сумок у нас в наличии. Для заказа вам необходимо позвонить, либо написать по номеру телефона 8 904 436 0956. Посмотрите, какая длинная стропа, длинный регулируемый ремень, который позволит сумке быть одет на достаточно большой объем. Либо высокий рост, либо на большой объем в одежде. Жду вас в ваших комментарий, ваших лайков. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все новинки из нашей коллекции, нашего интернет-магазина. Буду очень рада сотрудничеству с вами. Ваш сумочный эксперт. Здоровья вам и вашим семьям. Пока!